Приветствую мои родные и любимые подписчики. С вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный гороскоп на неделю для рыб. И, конечно же этот гороскоп общий а теперь вы можете заказывать энерговибрационный индивидуальный гороскоп на неделю где мы с вами рассмотрим такие сферы как отношения здоровье и финансы или по каждой сфере отдельно на месяц где вы получите подробное описание по каждому дню недели на месяц и будете знать как эффективнее действовать когда у вас например возможности получения денег на какие дни назначать сделки и или когда лучше назначать свидание, и, конечно же, по здоровью подробный прогноз. Так что вся подробная информация и примеры гороскопов под этим видео в ссылочках. Обращайтесь, будем рады вам помочь. А теперь на неделю, что ожидает рыб. На этой неделе крайне важно иметь возможность для самостоятельного независимого поведения рыбки. Дело в том, что у вас усиливается потребность в самореализации, и поэтому вам захочется проявить инициативу особенно в важных делах. Будние дни складываются благоприятно для смены имиджа. Визит в салон, в ателье, в парикмахерскую позволит вам внести коррективы в свою внешность, притом очень эффективные. Изменения во внешности произведут благоприятное впечатление на ваших друзей. В эти дни могут расшириться и укрепиться ваши дружеские контакты, беседы с друзьями и подругами помогут вам правильно сориентироваться в сложных жизненных ситуациях. Вам обязательно окажут реальную поддержку в случае необходимости. Также можно запланировать э, на длительную перспективу любые планы, а в конце недели на выходных старайтесь не пересекаться с представителями власти и влиятельными людьми. Также избегайте конфликтных ситуаций вообще в принципе. И если вы в эти дни работаете, то можете подстрадать от начальственного произвола, поэтому постарайтесь в выходные дни все-таки отдыхать по возможности. Что касается отношений, то влюбленным рыбам, как, впрочем, и свободным, не стоит упускать шансы 21, 22 и 25 февраля. В эти дни можно много, ничего не бояться, можно повиноваться сердцу и вашему шикарному чутью. Особой силой будет обладать ваше слово, хорошо а, знакомиться, начинать переписку в эти дни, можно получить лестное приглашение а, или а, щедрый подарок, можно улучшить а, отношения, можно услышать признание, завязать а, или возобновить а, волнующее вас знакомство. А в остальное время любовные авантюры грозят с, а, смешным или досадными побочными эффектами. А, Неблагоприятность и дезориентирующие дни это 23 и 24 февраля и что касается карьеры и финансов на этой неделе отрыв эта неделя потребует высокого самоконтроля и взвешенных решений дело в том что сейчас вы способны самостоятельно формировать события и влиять на внешние обстоятельства поэтому очень важно знать когда, куда лучше направлять свою энергию. Наиболее проблемная тема этой недели связана с карьерой и отношениями с начальством. Старайтесь без крайней, без крайней производственной необходимости не пересекаться с начальством. Самым позитивным направлением может стать работа в составе группы единомышленников. Здесь вас ожидает успех ну что мои родные я желаю вам счастья любви и изобилия несмотря ни на какие прогнозы на этой неделе желаем вам преуспеть во всех областях вашей жизни и стать еще более счастливыми и конечно же нам всегда приятны лайки если вам нравится это видео вам интересны прогнозы и вообще видео которые мы выкладываем на нашем канале ставьте максимально лайки это ваша обратная связь а то мне как-то так вот пустую знаете как это как-то одиноко на сцене находиться, поэтому реагируйте, пишите комментарии. И ваш небольшой совершенно энергообмен – это, конечно же, репосты. Таким образом вы помогаете нашему каналу продвигаться, а людям, которые благодаря вам а, получат информацию о том, что полезно, что эффективно, а что не очень эффективно на этой неделе, они ведь тоже вам скажут спасибо. Представляете, как а, какой а, поток энергии будет спущен на вас, энергии благодарности и любви. Так что ставьте лайки, максимально жмите репосты а на нашем канале, жмите на все кнопочки соцсетей, делитесь с людьми и, конечно же, подписывайтесь все вместе на наш канал. С нами интересно, полезно и эффективно. И включайте колокольчик, чтобы получать оповещение о выходе нового видео. А я сейчас говорю вам до свидания, мои родные. С вами была Елена Дегурова, Содружество Яркожителей и самый точный энерговибрационный гороскоп на неделю для каждого знака зодиака пока пока мои родные до новых встреч и обещайте стать еще более счастливыми пока пока